Здарова, мои братья, не издроты, с вами Кстати я, Джасти. Сегодня я хотел бы рассказать про скины, похожие на скины из CSGO. И кстати, свой вариант вы можете предлагать мне в комментарии. Перед тем, как начать, я хочу сказать то, что все, что я скажу в этом видео, это исключительно мое мнение. А второе это обязательно подпишитесь на мой канал. Ведь теперь у нас есть цель набить первую тысячу подписчиков до 2021 года. Ладно, не буду затягивать. И будем начинать. Погнали. И первый скин у нас сегодня это UMP45 Pixel. Он из Origin коллекции и является комонкой. А похож на скин UMP45 Pixelный камуфляж Город. Он является ширпотребом и находится в коллекции Трейн. Дальше нас ждет скин Десерт Игл Тандер из Ривал коллекция. Сам скинец является комонкой, а похож на скин Десерт Игл Оксидное пламя из коллекции Спектор. Его редкость это армейское качество. Корпус покрыт основой ржавчины, на которой нанесен белый узор. И в студию к нам прилетает скин АКР Карбон, красивый скин, появившийся в коллекции Ривл еще прошлой зимой. Этот скин является Раркой. Похож он на скин АК-47 Красная Линия, из коллекции Феникс. Является он засекреченным, или если говорить на языке стендоферов, легендаркой. Разукрашен с помощью аква печати с использованием углеродного волокна. И украшен наклейками в виде тонких красных линий. Далее у нас по списку идет ФАМАС Хал из Рибл коллекции. Является он Раркой. А похож он на скин ФАМАС-Защитный каркас из коллекции Гамма 2. С редкостью тайная. Наклейки придают этому оружию сходство с заляпанными грязью шасси. Так так, кто это же? Точно, это АВМ Спорт из коллекции Assistance. Является он легендаркой и похож он на скин АВП Азимов из коллекции Phoenix. Его редкость это тайная. Скин выполнен в футуристическом дизайне, который мне очень нравится. Корпус окрашен в белый цвет, поверх фона нанесен геометрический орнамент из черных и ярко-оранжевых полос. И последний скин у нас этот джидовство Нест, являющийся арканой в Origin коллекции. Похож на Глок-18 Градиент из коллекции Асаут, в которой он является запрещенным. По редкости, конечно. На хромированный затвор пистолета при помощи полупрозрачной аэрозольной краски насечен градиентный узор. На этом все, мои дорогие друзья. Надеюсь, вам это видео понравилось и вы оцените его лайком. Ну не буду себя затягивать. С вами был КСТ. Джастим. Еще увидимся. Пока.